Wa wa На этом уроке мы пройдем букву Са Это межзубная буква Са Са Нужно кончик языка поставить между верхними зубами и нижними И сказать буква Са Но у вас получится Са Са Са, Са". Буква Са она как буква Та, только у нее три точки. И слово одежда по-арабски будет САУБУН. САУБ. САУБ. СА. САУБ. Значит, она как буква БА, как буква Та, но отличается она точками. Здесь три точки. Запомните. Буква Са с тремя точками наверху. Буква БА с одной точкой внизу, Буква с двумя точками наверху, а Са с тремя точками наверху. Все то же самое, как буква Ба и как буква Та. Также она все э, пишется буква Са. Понятно, да? Поэтому здесь ничего сложного не будет. Буква Са. Здесь очень много буквы Са мы написали. Ваша задача, уважаемые ученики, взять какой-нибудь рисунок. И нарисовать букву СА. И отправить мне. Отправить мне на телеграм, на имейл. И выполнить домашнее задания. Также. Буква СА. Написание, как я сказал, все то же самое. Все то же самое написание у нее. Просто у нее появляется три точки. Понятно, да? Три точки наверху. СА. САУБУН. Одежда. СА. Саубун – одежда. Са с фатхой – Са. Итак, буква Са и Фатха. Фатха, мы уже знаем, как читается она как А. И буква Са. Получается Са. Са. Здесь мы будем читать как Са. Далее буква Са и Кясра. Нижняя наклонная черточка – Са и касра получается си. си. Си, си. Далее буква са с ДОММОЙ. Су, су, дома. Это у нас запятая. И буква са. Су. Са, си, су. Ну и с сукуном звука не будет здесь. Здесь просто читаем букву. Буква са с сукуном. С. Читается как с, так, саубун. Са, саубун, са фатха, са. Мы читаем как са, са с домой, с. С. С кясрой си. Си, си. Ну и са с сукуном. С. Са с куном просто. Са читается с. Са с домой с. Са с кясрой си Са с фатхой с. Буква Са как буква Ба, как буква Та соединяется влево и вправо. Влево и вправо она дает соединение, так что она без проблем пишется. Она дружит со всеми буквами. Она дружит и вправо, она дружит и влево. В середине она будет писаться вот таким вот образом. Дружит влево, дружит вправо. Далее, буква Са в начале слова. Выпрямляется у нее хвостик, дает соединение влево. Дальше, в конце слова, дает соединение вправо. Са в начале слова и соединение. Са в середине слова, соединение вправо и влево. Са в конце слова, соединение вправо. Буква Са. Саубун. Новое слово вы сегодня узнали. Саубун. Одежда. Одежда. Саубун. Одежда. Барак Аллаху фейкум. Ваджазакум Аллаху хайран. Субханак Аллахума Хамдик. Ашкаду Алла Илла Илла Анта. Астагфирука. وأتوب إليك